Kia Sid 2017 год Сделали запасной ключ С пультом Это у нас оригинальный Лампочки светятся Это наш ключ Заводим Если надо, Диняк, сейчас. Если надо, вот мой паспорт Диняк, Сейчас я тут видео снимаю Заводим вторым ключом вот такой ключ обошелся человеку 5000 рублей В принципе недорого Запасной полноценный ключ с пультом Готов к работе